Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Достан и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм, который называется Красотка или Pretty Woman Но перед просмотром я бы хотел бы вам посоветовать мой второй канал, который называется Достан Джобс Пожалуйста, если вам интересны подкасты и э, ежедневные влоги обязательно заходите, смотрите если вам понравится, подписывайтесь А мы приступаем к просмотру нашего видео To go on, Случаться, происходить To sign in Допускать, предполагать. Relative. Родственник. Appropriately. Соответствующий, подходящий, уместно. Tonight. Сегодня вечером. To do a favor. Оказать услугу. What Well, miss Vivian. Things that go on in other hotels don't happen at the Regent beverly Wilshire. Now, Mr. Lewis, however, is a very special customer, and we like to think of our special customers as friends. Now, as a customer, we would expect Mr. Lewis to sign in any additional guests, but as a friend, we're willing to overlook it. Now, I'm assuming that you're a... relative? Yes. I thought so. Then you must be his... niece? Of course. Naturally, when Mr. Lewis leaves... I won't see you in this hotel again. I assume you have no other uncles here? Good, then we understand each other. I would also encourage you to dress a little more appropriately. That'll be all. No, that's not all. That's what I was trying to do. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today, and the women wouldn't help me. And I have all this money now, and no dress. Not that I expect you to help me, but I have all of this, okay? I have to buy a dress for dinner tonight. And nobody will help me. Oh, man, if you were calling the cops. Yeah, call the cops. That's, that's great. Tell them I said hi. Women's clothing. Bridget, please. Yes, Bridget, hello. This is Barnard Thompson here at the Regent Beverly Wh... Yes, but I'd like you to do a favor for me, please. I'm sending someone over. Her name is Vivian. She's a special guest. She's the niece of a very special guest. And what is your name, miss? What do you want it to be? Don't play with me, young lady. Vivian. Thank you. Vivian. Well, Miss Vivian. Things that go on in other hotels don't happen at the Regent Beverly Wilshire. Uh, what is your name, Miss? Как вас зовут, Miss? What you wanted to be? А как бы вы хотели называть меня? Don't play with me, young lady. Не играйте со мной, юная леди. Vivienne. Vivienne. Thank you, Vivienne. Well, Miss Vivienne. Спасибо, Vivienne. Ну, мисс Vivienne. Вещи, которые имеют место в других гостиницах, не случаются в регент Беверли-Wilshire. To go on. Случаться, происходить, иметь место.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 Now Mr. Lewis, however, is a very special customer. Но сейчас Mr. Lewis – наш особый клиент. And we like to think our special customers as friends. И мы хотели бы думать о наших особых клиентах, как о друзьях. Now, as a customer, we would expect Mr. Lewis to sign in any additional guests. Как клиент, мы ожидали, что Mr. Lewis зарегистрирует гостей дополнительно. But as a friend, we're willing to overlook it. Но как друзья, мы охотно проигнорируем это. A customer – клиент, покупатель. Mr. Lewis, however, is a very special customer. Mr. Lewis – наш особый клиент. To sign in – зарегистрироваться. Наверное, вы часто видите эту надпись в социальных сетях. Now, as a customer, we would expect Mr. Lewis to sign in any additional guests. Как клиент, мы ожидали, что Mr. Lewis зарегистрирует гостей дополнительно. Willing – готовый делать что-либо. Охотно делающий что-либо. Есть также глагол to will – желать, хотеть. И слово to overlook. Не обращать внимания, не придавать значения. Теперь предложение полностью. But as a friend, we're willing to overlook it. Но как друзья мы охотно проигнорируем это. Now, I'm assuming that you're a relative? Yes. I thought so. Then you must be his niece? Of course. Now, I'm assuming that you are a relative. Теперь я предполагаю, что вы его родственница. Yes. Да. I thought so. Я так и думал. Then you must be his... Тогда вы должно быть его... Низ? Племянница? Of course. Конечно. To assume. Допускать, предполагать. И relative. Родственник. Now, I'm assuming that you are a relative. Теперь я предполагаю, что вы родственница. Это предложение во времени Present Continuous. Итак, Present Continuous Stands используется, когда говорится о действии, которое выполняется сейчас, в момент речи или около периода времени. Окей, okay, поехали дальше. Натурали, мистер Луис understand each other. Naturally, when Mr. Lewis leaves, I won't see you in this hotel again. Естественно, когда мистер Льюис покинет гостиницу, я не увижу вас в отеле опять. I assume you have no other uncles here. Я предполагаю, что у вас больше нет других дядей здесь. Good. Хорошо. Then we understand each other. Тогда мы понимаем друг друга. Я бы также посоветовал вам одеться немного более соответствующе». That'll be all, на этом все. «No, that's not all. Не, не все. That's what I was trying to do. Это то, что я пыталась сделать. «I tried to go get a dress on Rodeo Drive today, and the women wouldn't help me». «Я пыталась купить платье на Rodeo Drive сегодня, но женщины не помогли мне». «And I have all this money now, and no dress». «У меня есть все эти деньги, и нет платья». «To encourage». «Поощрять», «Поддерживать». Но в данном эпизоде употребляется значение «советовать», «предложить». «To dress». «Одеться» и «appropriately» – соответствующее, подходящее, уместно. Полностью предложение будет «I would also encourage you to dress a little more appropriately». Я бы также посоветовал вам одеться немного более соответствующие На что он отвечает? «I tried to go get a dress on Rodeo Drive today, and the women wouldn't help me. To get a dress» – купить, приобрести платье. Как мы знаем, dress это платье. А когда добавляется «get», получается выражение «приобретать платье». «Я пыталась». Купить платье на Родео Драйв сегодня. I tried to go get a dress on Rodeo Drive today. Not that I expect you to help me, but I have all of this, okay? I have to buy a dress for dinner tonight. And nobody will help me. Not that I expect you to help me, but I have all of this, okay? Не то, чтобы я жду, что вы поможете мне, но у меня есть всё это, правильно? I have to buy a dress for dinner tonight. Я должна купить платье для сегодняшнего вечера. And nobody will help me, и никто мне не поможет. Tonight, сегодня вечером. I have to buy a dress for dinner tonight. Я должна купить платье для сегодняшнего вечера. О, чувак, если ты звонишь в полицию, Да, звоните в полицию, это здорово. Скажи, что я что я о oh, ман, if calling the cops. О, oh, парень, ты звонишь копам. Yeah, call да, звони полицейским. That's that's great. Это это здорово. Tell him, I said hi. Скажи им, что я передала им привет. Woman's clothing, магазин женской одежды. Бриджит, please, Пригласите Бриджит, пожалуйста. Коп полицейский чаще всего используется в разговорном английском, то есть является аналогом нашего мента или у французов фараонов. Oh man, calling the о oh, парень, ты звонишь копам, полицейским. Yes, Bridget, Yes, but I'd like you to do a favor for me, please. Hello, привет. This is Barnard Thompson here at Will. Это Barnard Thompson из Regent Beverly Will. Thank you, yes, but I'd like you to do a favor for me, please. Спасибо, да, но я бы хотел, чтобы вы оказали услугу для меня, пожалуйста. Фраза to do a favor означает сделать одолжение, оказать услугу. I'd like you to do a favor for me, please. Я хотел бы, чтобы вы оказали услугу для меня, пожалуйста. I'm sending someone over. Her name is Vivian. She's a special guest. She's the niece of a very special guest. I'm sending someone over. Я пришлю к вам девушку. Her name is Vivienne. Её зовут Vivienne. She's a special guest. Она особый гость. She's the niece of a very special guest. Она племянница нашего особого гостя. To send over. Пересылать, посылать. Кого-либо, что-либо в другое место. Он говорит, что пришлет к ним девушку. I'm sending someone over. Слово "низ" племянница. В разговорной речи имеет значение «любовница». И я думаю, что они в курсе, что она не племянница вовсе. Но это уже не важно. Давайте еще раз повторим. «She is the niece of a very special guest». Она племянница нашего особого гостя. Спасибо, что смотрели это видео. И обязательно скажите большое спасибо Джанне. Она помогала мне снимать видео сегодня. Увидимся в следующих видео. Обязательно подписывайтесь, если вам это было интересно. Делитесь видео с друзьями и все в этом а, прочее.